Нет, я, у меня же рекордер еще, звук пишу, а, чтобы синхронизировать а, между собой. Да, да, ты звук между это? этим и этим. А, вот, ребят, приехала Веста 1.8 опять на ручке. А, сейчас вот мы зашиваем непосредственно прошивочку крайнюю. Она у меня позавчерашняя, как бы я ее вечерком подготовил и на роботе мы уже ее испытали в Беларуси, там Виктор все как бы попробовал, говорит все отлично, что даже у нее крутящий момент очень слишком высокий стал, что прокрут колес идет, надо будет наверное уменьшать на роботе немножко при трогании, чтобы ну, момент был поменьше. Хотя мы измени... я изменил не так много там калибровок. Просто теперь, грубо говоря, сам фазорегулятор во времени просто начинает быстрее работать. И все. То есть фаза как была, так и осталась. А время, время, время реакции именно самого фазорегулятора стало меньше. То есть он быстрее выходит в положение в нужное, чем раньше. Раньше он как бы медленнее. Теперь как бы это все более резко. Соответственно и быстрее приход отсюда. Ну именно ускорение. Вот, ну сейчас зашьется и прокатимся, проверим все это дело а, ну вот мы выехали, катаемся сейчас уже, ну в принципе уже проехали ну едем дальше и смотрим как у нас по расходу, по всему кстати у нас температура сегодня даже на приборке 0 показывает, удивительно То было плюс 7, плюс 6 и ну правда... Туманчик, ну не туманчика, у нас все тут как обычно затянуто в Питере. Там за перекрестком вот тут дальний пешеходник за ним камеру висит. Аккуратно. Ну владелец вот как сказал, что она поехала более резвее и более плавнее, так скажем. Ну тут даже не то что резвее, она как бы реакция лучше стала, плавность улучшилась как бы, но тут даже не плавность, а как сказать? эластичность а, именно улучшилась то есть реакция на педаль и выставление вот этого фазика стало быстрее соответственно ну, как бы у нас быстренько он выставился в нужную фазу и у нас разгон более как бы эластичный, эластичный да. стал да и более равномерно все ну и плюс я же еще пора, прошивку уже поправил так достаточно сильно после того как ты приезжал да. и очень много изменений внес туда я тогда-то был очень доволен, а сейчас еще лучше. Ну, посмотрим еще, да, как будет себя вести на этом... со временем. Вот ты же сейчас поедешь домой, наверное. Да, да по трассе да? поеду. Да. Ну, по городу сначала, потом по трассе. Ну да, и посмотришь, как она будет по трассе еще себя вести. Да. Да, я думаю, что нормально все будет. Да, здесь налево именно туда. Так что ну, это не совсем еще финал, это предфинальная версия у нас прошивки. Дальше, естественно, мы будем все это дорабатывать потихонечку, даже после релиза. То есть я к пятому сентября, как обещал, все сделаю. Января. Да, к 5 января, естественно, да. И после пятого уже будем как бы прошивать, и обновлять прошивки. Но продолжать мы дальше будем, ну то есть не остановимся на этом, а будем продолжать дальше дорабатывать прошивку. Помимо этого, именно на Ручные, ну, то есть на весты 1.8 с ручкой вышла сейчас новая версия прошивки, там их две, на самом деле, с разным артикулом, с разными названиями, но по факту это одно и, одна и та же прошивка. Э, судя по всему, что что-то там они переделали и э, улучшили, я так думаю. Поэтому мы возьмем именно эту прошивку за базу и будем уже на базе вот этой свежей прошивки э, ну, перекинем вот эти все калибровки с этой версии прошивки И наложим туда И будем уже на ней испытывать Ну, а дальше там, по, по идее, как бы у нас уже будет не то, что доработка самой вот калибровок А именно шлифовка, чтобы более все эластично, более плавно, равномерно все это происходило В принципе, и так-то оно неплохо Ну, я это думаю, да, думаю, что будет еще лучше, наверное, все-таки Посмотрим, как она Давай попробуем как-нибудь, не ну, стартануть, а более резво просто проехаться, посмотрим. Ну, с светофором, может, там ни камер, ничего нету. Сейчас. Покрутим оборотов побольше. Да, да, да просто покрутить, по посмотреть, как она будет именно выходить на более высокие обороты. На повороты этот и этот. реакция более такая она... мне очень нравится даже звук мотора такой более так, рыч... раньше не было да но вам не передать этот звук конечно если только может быть на какой-то акустике более хороший он такой более более такой басистый стал и такой рычащий прямо ну приятный очень звучок и именно звук от самого впуска как такового не от выпуска а именно на впуске очень слышно и сейчас налево нам надо будет. Да, реакция Очень реакция все-таки поменялась, как я и думал. Спасибо мне там человек вот сказал, который просто испытывает на своей вести все это. У меня нету, была бы у меня веста, естественно бы я это все быстренько сделал и было бы почву как бы для испытаний. То есть машина есть, и я бы целыми днями уделял этому времени. А тут, как бы у меня приходится такими наплывами. Кто-то приехал, испытали. Уехал, я дорабатываю, опять испытываем после этого. Ну, реакция у нас стала гораздо лучше, более приятно все-таки. Да, да, очень хорошо. Она я как, очень доволен. Да, она прям какая-то, ну, чувствуется даже, что в сиденье вжимает. Да, как будто машину, как будто мотор поменяли. Да, именно так и есть. То есть я думаю, что если сейчас штатного прошить, то вообще Ой, да плев, плеваться ну, да. будет. Ну, в общем, Я не Ребят, сейчас лучше правей, вставай нам, потому что прямо ехать. Эти налево сейчас будут уходить. А, ну, в общем, по итогу, как бы все хорошо, все отлично у нас. А, ну, продолжим. По-моему, да, ко мне еще должен человек приехать испытатель на ручке, на котором мы все это испытываем в основном. Он обещал 29-го подъехать. Мы попробуем 29-го испытать на его машине. Плюс сегодня я сделаю прошивочку для Виктора для робота. Уменьшу вот этот крутящий момент на трогании, потому что трогаться очень неприятно стало. Ну, здесь неприятно прокрут колес идет. Э, избыточный момент. Особенно на роботе, там не поиграться ни сцеплением, ни этим. Ну, нормальный там все управляется роботом как таковым. Ну, продолжение, соответственно, будет. Не забываем опять же ходить по ссылкам. А то мне все спрашивают, как связаться, там еще что-то. Есть две ссылки под видео. Всегда в группу контакты и на драйве ссылка в мой блог. Также кнопочку жмем подписаться. Ну и колокольчик о того, что у нас вышло какое-то новое видео и что его можно посмотреть. Ну, в общем, всем до новых встреч. До да, пока, да, пока.